Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Я знаю, все ждут субботние выпуски, ведь они на целых 20 минут, и можно по-настоящему насладиться. Ну а сегодня я для вас подготовил подборку дрифт-тачек, от которых ты просто офигеешь! Да, они на пульте управления, и только посмотрите, какие финты можно на них делать. Правда круто! Не буду долго затягивать с началом, лишь попрошу от вас большой палец вверх и, конечно же, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали.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 Широкая гамма двигателей, пять типов кузовов на выбор плюс спортивные версии, предопределили успех этого поколения. Всего было изготовлено 3 миллиона 266 тысяч 885 автомобилей, больше всего в одной серии в истории BMW. Разумеется, такой охват аудитории не мог не привлечь внимание и обычных любителей игрушечных тачек. Вот они и придумали смастерить эту красотку. Как вам это, багровая Багровая BMW.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 Кроме того, у грозовичка проработан салон, внутри которого виднеются два кожаных кресла. Да и сам он не похож на дешевую детскую игрушку. Вон вам и боковые зеркала, и всевозможные фонари вместе с фарами, и дворники, и даже розовые диски. А вместе с этим и крутые способности дрифта. Эх, мечта каждого. Следующая дрифт-тачка, лично меня она ну, буквально поразила на повал. Я никогда раньше не видел настолько красивой и детализированной игрушечные машинки.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 Гелик серия полноразмерных внедорожников, разработанных в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мухаммеда Резапехлеви, в то время являвшегося акционером компании Mercedes-Benz.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 Ну в прошлом конкурсе победил Бека Турсинкулов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи! И всем пока!